Привет, друзья! Наверняка многие пошли перепроверять название видео, название канала, вообще, что происходит. Автомобильный контент, причем здесь щучий канал. Вот вопрос к рыбакам, кстати. Почему в этом явно щучем месте? Щука, конечно, есть, и немало ее, но ловятся только маленькие особи. То есть самая крупная 2 килограмма. И вот хоть убей, можно 2-3 поймать. За некоторое время Но вот трофей категорически не хочет Цепляться А то что он здесь есть я думаю Ни у кого сомнений не вызывает Ладно это лирика Но в таком месте Самое время для лирических отступлений Никак не подружусь со стабилизатором Надеюсь что попадаю в кадр и он мне опять макушку не обрежет. У, у каждого свое понимание прекрасного в этой жизни. Кому-то блондинки, кому-то брюнетки, на вкус цвета ламасси разные. Есть много других пословиц, которые очень четко выражают суть того, что нельзя человека не то что обвинять, претензии ему предъявлять по поводу того, что ему нравятся, например, какие-то никлееронные вставки, что он там что-то приклеил приклеился на приборную панель. Вообще безумные вещи он сделал, аттестатики повесил, брызговики, там, катафоты, отражатели и так далее. Но если вам это не нравится, значит, что это плохо, абсолютно. Это плохо для перепродажи, я согласен. И вот сегодня мы поговорим именно о том, как максимально э, тюнинговать в кавычках автомобиль, не заколхозив при этом его, и сделал максимально притягательным для клиента. Но ну, есть э, такое понятие, как э, тюнинг, э, ну, если это возможно, вообще, в принципе, такое выражение, тюнинг базовый, тюнинг правильный. А все, что выходит за рамки этого тюнинга, это будет какой кастом, да, вот и все. Но а, если говорить о тюнинге о наворотах с точки зрения перекупа, потому что у ну, нас контент соответствующий, да, узко сегментированный. Наша цель ⁇ купить автомобиль и продать его а, с выгодой. Вот и все. Если вы стремитесь к этой цели, то вы ни в коем случае не должны а, зауживать а, круг а, своих потенциальных клиентов. А если вы, например, перекрасите автомобиль в оранжевый цвет, да, может быть, вы его продадите без проблем, и очень выгодно продадите, но можете остаться с ним до пенсии, и никто не купит эту тачку, потому что на э, оранжевый цвет э, есть э, очень мало клиентов, в то время как на черный, серебристый, на белый, огромная куча, и даже если человек не искал, например, именно металлик. Он понравился ему потому, что машина чистая, ровненькая, аккуратная, не битая, не крашеная. Все, он ее, он ее приобрел. Если она будет оранжевая, он с вероятностью в 90% от покупки откажется. Поэтому ваша цель в наворотах, в каких-то там видоизменениях автомобиля сделать так, чтобы эти навороты стали притягательным моментом, а не отталкивающим. Вот и все. И мое незыблемое мнение вот я уверен в этом на процентов, что Лучший наворот, лучший тюнинг, ну даже не тюнинг, но наоборот, скажем так, не колхозный вообще это э, сделать автомобиль таким, каким он э, вышел в последнем рестайлинге. То есть если говорить о тачках новых, которые сошли с конвейера, вот 2020 -го года, например, вот, то там особо делать нечего. В любом случае, если выбрали вы его э, в шоуруме, в салоне, вы.. На чем-то основывались. И максимум, что вы сделаете, скорее всего, вы поставите новые диски, потому что глупо купить тачку и начать там ее перелопачивать, перекраивать, пере переделывать. Обычно логика, правильно? Вот. Поэтому, если говорить о тачках новых, это диски, да, максимум, пленки там, на стекла, бронь, на фары, на капот, ну и так далее. То есть какие-то опции дополнительные. А если говорить, например, о той же самой приори, да, обобщая. В Дагестане, как он прибор, может не привести в пример то эта машина потерпела сколько там 2-3 рестайлинга, 4, сколько там их было, по факту. Кто знает, можете помочь мне. Вот, для того, чтобы сделать автомобиль максимально притягательным для клиента, нужно придать ему максимально рестайлинговый вид. То есть это руль, если получается панель приборов. А фактически, что там есть в приори поменять панель приборов? Вообще ерунда, тем более, им перепало по дешевке и так далее. То есть поймите одну вещь, максимальный э, такой вот смачный вид у автомобиля это в рестайлинге. Потому что эти маркетологи, дизайнеры, они по-любому свой хлеб едят не, не напрасно. И можем, конечно, их ругать там долго и упорно за то, что они делают тачки, которые ломаются через определенный период времени, как правило, гарантийный. Вот. Но в то же время, ребят, представьте себе еще одно вступление. если все те автомобили, которые вышли срок общего пользования, э, останутся на них бесконечно. Это будет коллапс в сегодняшнем мире и так перегруженном, и дороги перегружены, и экология перегружена, все вообще перегружено, плюс еще все автомобили, которые съехали с автовоза и будут бесконечно ездить. Это все, это Алис. Это При этом, конечно, если у вас есть возможность приобрести какой-нибудь олдтаймер, да, какой-нибудь автомобиль на выходного дня, всегда пожалуйста, вы имеете на это полное право. но говорить так, что вот там сволочь, они делают тачки такими. Сейчас тенденция, конечно, к такому идет. Это однозначно. И есть там специально заложенные какие-то дефекты, да, которые вылазят со временем. Масля на голодание, какие-то определенных местах мотора. Ну, там куча у них своих способов. Но не только это, ребят. Общая тенденция такова, что, ну, автомобиль имеет свой определенный срок жизни. И этот это срок, он далек от того, что было раньше во времена СССР, когда, ну, один из тысяч, например, автомобиль покупал себе два автомобиля. Сегодня мир поменялся, тренды поменялись, все поменялось, поэтому нельзя интерполировать то, что было раньше, на сегодняшний день, это неправильно. Вот. И э, еще одно вступление, вернусь к теме. Если вы хотите сделать машину максимально привлекательной для клиента, возьмите журнал или интернет, сейчас кто журнал пользуется вообще, откройте последний рестайлинг, сравните со своей и максимально все сделайте так, как в последнем рестайлинге. Все. Бинго! У вас машина отлетит 100% Я вам покажу пример на, своем, на своей тачке э, как, как ярко и сильно преображает рестайлинговая вещь вроде бы мелочь, а оно действительно м -м, просто м -м, конфетка получается вот. Поэтому не надо придумывать ничего Да, конечно, хорошие диски это классика, тонировка Что там еще может быть? А, кстати, вот есть такой тренд, особенно в Дагестане это, это, это практикуется очень, очень сильно если, например, автомобиль бьется в морду, да? Что делают э, после аварии, как правило, умные люди? Правильно, они ставят рестайлинговый передок. Есть, конечно, вариант согласен, когда эта честю вычерна, когда, например, ну, не гармонирует год машины, с, там можно как хочешь колхозить, переплячь и мастеров много, все всего много. И да, сделают ее. Но если это выглядит абсурдно, то, конечно, не стоит этого делать. Но, например, когда вы можете чтобы это вообще в глаза не бросалось можно перекинуть от рестайлингового и это смотрится красиво например вот 211 Мерс фары, вот я сейчас посмотрел на, на, на Мерс кстати будет скоро видео оно уже в процессе, поэтому не ругайтесь кто ждал именно его, а, а, а не этого фары рестайлинговые они реально красивее они реально вообще смотрятся по-другому богачество у них, ведь свежее вид а крепления все те же самые. Какие проблемы? Поставил фары, все. Бампер же самое. Без с бубном. Просто прилепил новый, машина преобразилась. Противотуманки, решетка. Такие нюансы, они очень сильно машину освежают. И придают ей притягательный, реально притягательный вид. Без, без колхоза и так далее. А колхоз, это, конечно дело добровольное. И еще раз говорю, ребят, ни в коем случае не надо людей обвинять в том, что они там как-то неправильно тюнинговали. Это его э, вид э, на этот автомобиль. Правильно, правильно, в правильном ракурсе, да? Это его взгляд. Вы не имеете права ему доказывать обратное. Если он в вашу жизнь не лезет, если он не приходит, в вашу точку тюнинговать. Какое право вы имеете над ним насмехаться и так далее? Это неправильно. Вот. У каждого свой вкус, сказал индус и женился на обезьяне. Есть такая старая пошлая пословица. Все. Мое мнение вот таково. если вы с ним согласны, можете его поддержать, если нет, можете его опровергнуть Это... Для этого блок существует Еще один, один момент, ребят, Оставь в покое мою бороду Постригись, там, постригись, побрейся Какое твое дело, Бор... ношу я бороду такую длинную, короткую, постригся или отпустил до плеч волосы Какое твое дело, эй, эй, эй Запись хоть не остановилась Ребят, ну, шутки шутками Давайте на самом деле без этого Я не хочу банить за такую мелочь Ну, если вы хотите поговорить о тему там причесок, стиля и так далее Идите на канал этого Как его там зовут? Стилист Звери уж, звери уж, кукла а, не чего-то нормальный тип. Зверевы там всякие, Моисеевы. Ну идите к ним, вот там, по ходу, ваша тема. Обсуждайте, у кого какая борода, у кого, у кого какая прическа, там кто как и что, кто как, что и кого. Не надо этого делать. Это, это, это некрасиво, это недостойно, особенно, когда мужики пишут нет Ладно, там, женщины, еще как-то можно понять. Ну, же, ты отрасти бороду, выгляди вот так, как я. вот Тебе нравится, что я тебе указываю это делать? Я думаю, что нет. поэтому Банить не хочу, мне это стоит одни кликмышки и все. За, за мат, за ругань и так далее, я сразу баню без, без предупреждения. Вот. Ну, за это не хочу банить, но вы нуждаете там, как это. И главное, упорно, одни и те же, одни и те же. Я, я тебя игнорю, я тебя вообще на тебя не реагирую. Ну ты не пиши. Ладно, это опять-таки долгая история. Смотрите, какая красота. Реально очень красивое место. Сегодняшнее видео сейчас подытожим непосредственно на примере моего автомобиля, как я вижу правильный, не колхозный тюнинг, ну даже не тюнинг это неправильное слово, наверное, наворот. О, Танжон, красавчик, Нет, гляньте, ребят, на его глаза, на его фары, они вот как будто лицо да, какого-то хищника. Ничего себе, нет, тачка с характером, Свят убийца, не зря так его называю я ласково. Молодец такая. И бы еще, конечно, мотор помощнее под капот. Ну ладно. Зато он очень экономичный. Гляньте на капот. По поводу того, что он испорчен, можно сокрушаться, а можно обрадоваться. Потому что благодаря этим повреждениям машина приобретена за очень интересную цену. И э, я не буду даже заморачиваться, шпаклевать его там. Тонны шпаклевки уводить. Это ад просто. Я тупо выкину его и. Поставлю новый, перекрашиваю, дело с концом. Гляньте на решетку, это первый наворот. Я вместо того, чтобы купить обычную решетку, да, поставил вот такую. Она интересная, она глухая и такое оригинальное решение, необычное. Вот, первый нюанс, первый момент. И теперь, смотрите, дерзкий такой орел сяд Орел. Новая модель. Так, дальше рестайлинговая ручка мелочь и вроде бы ничего такого особенного в ней нет но она от последней модели стала как родная потому что ничего не поменялось в креплениях но э, вид в моем понимании я думаю что вы с этим согласитесь придает очень интересный сейчас покажу старую нет не покажу я выбросил уже ее. вот э, Элементарно, буквально 5 минут, снял старую, поставил новую, уже она освежает, вот по-любому освежает, кто бы что ни говорил. Но самое интересное и самая яркая, смотрите, руль. Вот сейчас стоит такой, дворестайлинговый, то есть это первый рестайлинг, точнее не первый рестайлинг, а базовая модель, первый руль, и у них есть болезнь, они вытираются. Пробег оригинальный у нее 170 тысяч, но уже на этом пробеге, как будто собака погрызла. Рулевое колесо И его нужно по-любому менять Я его меняю и соответственно было бы глупо Мне поставить сюда старый руль да, Вот такого же формата Я поставлю мультируль Но есть один нюанс неприятный Который ну, действительно Меня оздачил Но ничего, все решаемо Все можно сделать И ради того, что сейчас я вам покажу Я думаю, что можно постараться Гляньте, что я приобрел на разборке С кнопками Это мультируль и он реально как новый Ни одного повреждения я на нем не нашел Пробег у тачки был там сколько 15 или 20 тысяч Не затертый абсолютно Ну в общем он новый вот. Но проблема в том что Аэрбэк старого поколения Не становится в руль нового поколения И придется его докупать А он стоит дороже чем сам руль Но ничего страшного Я думаю что это того стоит, смотрите. Какой красавец. Даже если там что-то не будет получаться, plug play, проведем, дотянем, перекодируем и получим прекрасный мультируль. Кстати, будьте внимательны, если вы соберетесь менять руль, как и я, вам понадобится стрекоза. И вот это вот, как он правильно называется? Короче, кольцо подрулевое. Потому что мультируль он... Э, отличается по подключению по разъемам и здесь джойстик вот он если вы не возьмете крышку то у вас останется отверстие безобразное поэтому я заблаговременно попросил их не ломать этот пластик а снять его и отдать мне теперь все будет четко то есть очень важный момент не забывайте о том что старый как он называется механизм вот этот подрулевых переключателей, не подойдет, и вам непременно понадобится тот, который стоял под мультирулем непосредственно гляньте состояние сидений, какие они были и какие они стали после химчистки Нет, машина получилась вообще прямо замечательная вот, это наоборот, но для кого-то это уже колхоз, причем колхоз жуткий но и накидки многим не нравятся многие говорят, что это тоже колхоз на к слову сказать я тоже их не особо люблю но я занимаюсь ремонтом и я не приемлю комбинезоны я категорически не согласен работать в спецовке и я вот так вот как хожу в штанах таких вот обычно тактических, ну моих повседневных так в них и ремонтирую и каждый просто меняю а, чуть не забыл подлокотник, сразу же приобрел новый, потому что старый был сломан у них болезнь отламываются ушки на Алиэкспресс за 12 баксов, по-моему. Ссылка под видео, кому интересно. Частая болезнь на Гайфах четвертых, на Сиатах, на Ауди, не знаю, такой стоит или нет. В общем, на Алиэкспресс есть аналог за копейки. И еще один момент. Помните, ребята, эти накидки? Уже несколько машин они поменяли. И да, немного выгорели. Но в остальном шикарная тема. Еще раз говорю, мне без них никак не обойтись, потому что хочешь не хочешь пачкаешься во время ремонта. И если я буду в своей рабочей одежде в этой машине ездить, я ее убью. Так, теперь чехол на руль. Очень часто на потертые рули, ну или просто любители потолще, <девает> одевают на руль эти, мягко говоря, неоднозначные чехлы на продажу. Но ну, опять-таки, если нравится вам, ради бога, если он там кожаный этот чехол, то еще куда не шло. Но если он дермантиновый, и если он такой весь страшный, то ну, на продажу лучше руль перетянуть, потому что реально не каждому по вкусу приходится эти чехлы. И, например, лично у меня вызывает немного такое отторжение, да. Если там правильный, аккуратный чехол, такие есть, но их на самом деле мало, и они не дешевые. Анатомические, там, с такими вырезами, то еще куда ни шло. А если вот эти вот самые дешевые, то, конечно, это ну, не очень на продажу. Опять-таки, еще раз повторяю, дело каждого. Нравится чехол, одевайте чехол. Одевайте пушистый чехол. -то. Скотчем обматывайте, пупыркой, кому как нравится. Дело каждого сугубо индивидуальное. Но на продажу лучше руль перешить, перетянуть его. Тем более, что в России СНГ эта услуга стоит не очень дорого. Ну вот, ребят, на сегодня все. Захотелось мне поговорить на эту тему. Думаю, что она реально интересна и полезна. Если поддерживаете, делитесь в комментах вашим мнением. Следующий ролик будет про Мерседес. Многие уже его заждались, все уже на финальной стадии. И я вам покажу, может быть, предпоследнюю, а может, последнюю серию. Еще один момент. В группе «АвтоХелп» в нашем мощнейшем паблике по обмену опытом проходит конкурс на репост. Очень простой и эффективный способ развития группы. Этот контент нуждается в развитии по-любому, потому что он тематический, он без привольностей, он без всяких там гадостей, пошлостей и так далее – он сугубо мужской контент для автолюбителей, для тех, кто ремонтирует своими руками, для тех, кто хочет что-то новое узнать, обмениваться опытом и так далее. И для развития мы запустили конкурс на репост. То есть вы должны просто-напросто кликнуть на стрелку «Поделиться», у себя на стене ВКонтакте его расположить и оставить до конца розыгрыша. И вы можете получить один из трех, а может быть и больше, интересных призов. Интересных и полезных. У нас всегда призы, и интересные, и полезные. Поэтому приглашаю вас в автохелп, делайте репост, поддерживайте э, лично развитие группы и приходите также в инстаграм, это рупор проекта, там э, все новости до выхода на канале, а также на все ресурсы проекта. В телеграм очень интересный контент, у нас развивается потихонечку тоже. Если вы понимаете в телеграме хорошо, можете ко мне обратиться напрямую и стать админом этого ресурса, который на самом деле тоже перспективный, и полезный все на сегодня всем всего доброго пока хорошо тогда давай смотрите что здесь менять ну да диски можно поставить 16 потому что 17 для этого мотора велики через да и машина станет грубая это 14 тd и 16 в самый раз а в остальном очень даже симпатичная машина и она мне Реально очень сильно нравится. Смотрите. И сзади у него выражение есть. То есть не просто стопори а как будто глаза. Мы уже менее агрессивные. Хотя тоже такой орел, да? Орел! Но если не самое главное, то одно из самых главных. Смотрите, цифры. Это запас хода, а это уже пройденное с последней заправки расстояние. 234 и 970. Ну ладно, там будет поправка, ну но... 1100 машина проезжает смело на полном баке. Но ну, если тапок в пол, то 900-950. В общем, 1000 средний пробег на 45 литрах топлива. Это просто невероятно.